Здравствуйте, меня зовут Елена и вы на моем канале о вязании. Сегодня я расскажу, как связать вот такую интересную и совсем простую в исполнении повязку для девочки. Ее в интернете называют по-разному. Кто-то называет бантиком, кто-то называет повязка салоха. Все по-разному, как хотят, так и называют. И вот хочу сегодня вам рассказать вот про такую повязочку. Можно связать из любых ниточек, из толстых, из тонких. Можно пошире, можно поуже. И вот эти вот бантики, вот эти ушки, можно тоже связать разного размера. В разложенном виде она выглядит вот так. Это просто полоска такая. Здесь вот связаны вот такие вот как листочки. Вот здесь связаны вот такие вот Вот так вот, как полая, как это назвать, как полая резинка или что это такое? Ну вот отверстие такое у нас связано с одной и с другой стороны. Вот у нее связаны с одной и с другой стороны эти. И она просто вот вяжется просто одним полотном, потом вставляется одно в другое без разницы в какой вставлять они совершенно одинаковые, так, вставляем, все это поправляем и вот у нас вот наша повязочка очень простая повязка легко вяжется сейчас я вам расскажу как ее связать для вязания нам понадобятся три спицы это у меня бамбуковая 3,5 Ниточка. У меня удачный выбор от фабрика Пехорка. 100% грил 200 метров на 100 грамм. Так, начинаем вязать. Нам нужно набрать 4 петельки. первый ряд мы просто провязываем вязание у нас будет все лицевыми первую снимаем и 3 петельки провязываем лицевыми я кромочная провязываю последний лицевой первую снимаю ее как изнаночную так второй ряд делаем накид 2 лицевые Накид. Третий ряд просто провязываем все петельки кроме кромочной лицевой. Накиды провязываем лицевой скрещенной, чтобы у нас не было дырочек. Так у нас сейчас получилось следующий ряд это у нас будет так, четвертый ряд кромочная накид 4 лицевые накид и кромочная кромочную в конце провязываем в пятом ряду все петли провязываем лицевой накид лицевой скрещенный и так мы будем вязать повторяя первый и второй ряд до тех пор пока у нас на спицах не образуется 20 петель связали мы ряды с прибавками у нас вот сейчас на спицах 20 петель сейчас нам нужно связать без прибавок 9 10 11 рядов это уже на ваше усмотрение но я свяжу рядов 9 10 свяжу просто по прямой без прибавок вяжем 20 петель и дальше покажу что будем дальше делать я провязала 10 рядов и сейчас мы будем делить наши 20 петель на 2 спицы по 10 петель берем вот смотрим где у нас ниточка берем две спицы Поэтому нам нужно было три спицы и на ближайшую к нам снимаем вот эту спицу, петельку. Вторую снимаем на вторую спицу. Пересняли мы с вами наши петельки на две спицы. Сейчас будем сначала вязать вот там, где у нас ниточка, вот, этот, вот это количество 10 петель. Потом нужно, ну вот у меня клубок целый, не нужно будет отмотать, и связать с этой стороны. Вяжем 12-14 рядов. Ну, примерно вот столько нам нужно сейчас связать. Кого-то по пряжу потолще, кого-то потоньше. Ну, примерно нужно 12-14 рядов связать. Сначала на одной спице, а потом на второй. Первые рядочки вяжутся не очень хорошо. Так, я возьму вот такую спицу и вот эту вот эту попроще просто будет взять и на которой мы сейчас не будем вязать. Я ее просто пересниму чтобы мне сама спица, она не гнется, не мешалась. Так. Или можно снять на булавочку эти петельки. Вот они, видите, петельки никуда не делись, но и спица нам тоже не мешает. Вот. Так, вяжем сейчас вот на этой стороне 12-14 рядов. Количество рядов-то уже по желанию вы смотреть будете, но не меньше, потому что иначе не прорезит потом наш хвостик через маленькую дырочку. Так, вяжем 12-14 рядов и встречаемся дальше. Так, вот я связала 12 рядов, у меня прямо хорошо так тянется, и больше вязать не вот что то, что как-то у меня рыхло так получается. Перенес, пересняла уже вот эти 10 петель на на обычную спицу, которую я вяжу. И нам вот сейчас здесь тоже нужно будет вот раз здесь 12, значит, и здесь 12 рядов нам нужно связать. Я ниточку отрезала, потому что на такой клубок неудобно его перематывать туда-сюда. Если у вас э, обычный клубочек, который фабричный, вы можете достать или из серединки, или взять второй клубочек. Так, э, сейчас вяжем вот эти 10 петель, 12 рядов. Провязала я на первой и на второй спице. 12 рядов вот у нас вот так получилось вот такое разъединение дальше поворачиваем там где у нас нач э, начинается вот ниточка и снимаем сейчас все поочередно петли на одну спицу как у нас было до этого начинаем с той петельки где у нас ниточка пересняли нам одна спица пока третья не нужна дальше мы будем вязать лицевыми петлями платочной вязкой столько сколько нам нужно на обхват головы но нам нужно учесть что платочная вязка хорошо растягивается и если мы ее измерим в спокойном состоянии то у нас повязка получится на голову большая примерно 5-6 сантиметров можно убрать или измерить расстояние провязанное в растянутом виде не сильно растянуто чтобы не было на голову туго но и чтобы не было совсем ослаблено все ниточки вот эти мы потом все заправим у нас тут ничего не будет торчать и все мы с вами сейчас вяжем на ту длину которую у нас нужен для обхвата нашей головы и далее будем вязать вторую вот такую вот половиночку нашего вот бантика или завязки нашей вот такой вяжем просто лицевыми петлями все ряды так вы посмотрите что у нас получилось я вот соединила вот здесь у нас такой получилось. вот видите сюда мы будем заправлять второй кончик вот у нас получилось вот такое отверстие все вяжем дальше связали мы с вами полосочку на ту длину которая нам нужна также сейчас одну через одну снимем на две спицы и будем вязать опять 10 петель 12 рядов по одной спице и 12 рядов по другой спице чтобы у нас получилось вот такое же вот отверстие как вот в самом начале вот, вот точно такое же должно получиться у нас отверстие так еще раз говорю что мы разделили наши петельки одну на первую спицу одну на вторую и так до конца и сейчас будем вязать с одной спицы сначала 12 рядов потом переходим на другую спицу и опять вяжем 12 рядов связали опять вот с двух спиц по 12 рядов снова нам нужно вот с двух спиц переснять на одну Начинаем с той стороны, где у нас ниточка закончилась. Вот последнюю петельку мы связали. Все обратно. Переснимаем на одну спицу. Поочеред... Поочередно с одной и с другой спицы. Так, одну спицу убираем в третью она нам уже больше не понадобится ой. у нас должно получиться здесь 12 ой, простите 20 петель ой. первый ряд немножко туговато провязываем наши все 20 петелек Ниточки все подтягиваем, потом мы узелки спрячем. Так, вот снова у нас появилось точно такое же отверстие, как и было в начале вязания. Теперь нам нужно связать. Один ряд мы связали, нам нужно связать еще прямо 9 рядов. В общем, после соединения нам нужно связать 10 рядов. Связали мы прямо 10 рядов платочной вязкой и сейчас мы будем делать убавки в каждом втором ряду то есть в лицевом будем делать в изнаночном будем просто провязывать чтобы у нас вот также получился вот такой вот листик или хвостик бантик будем также убавлять пока у нас не останется 4 петли Покажу вам первый рядочек немножко подтягиваем и провязываем В конце не довязываем 3 петли и тоже их провязываем лицевой второй ряд мы провязываем просто лицевыми петлями, без убавок. Так мы с вами вяжем, пока у нас не останется на спицах 4 петельки. Затем мы 4 эти петельки закрываем, вот чтобы у нас получилось вот точно так же, как здесь. И я покажу, что получилось у меня. Вяжем. Сделали мы убавочки. Оставшиеся 4 петли мы закрыли и спрятали хвостики. Теперь нам нужно один краешек. Вот что у нас получилось. Так. так вот что у нас получилось. Вот такая повязочка. Вот такая. Теперь нам нужно просто вставить вот один краешек вот в это наше отверстие которое мы вязали и в другое отверстие наших два так, так. поверну маленькое Все мы тут расправляем и вот такая повязочка у нас с вами получилась вот так она выглядит сзади вот так она выглядит спереди вот она наша повязочка вот такая связать можно на любой обхват головы просто увеличив вот это вот место. Можно связать не шире, если это на большую взрослую голову. Вот такая вот штучка. Если вам понравился мой мастер-класс, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч!